Начинаем пресс-конференцию участников пикета «Два сапога пара», состоявшегося накануне третьего антикоррупционного форума в Харькове. представляют спикеров. Станислав Шапарь, представитель общественной организации «Альтернатива Писачин». Александр Богданец, заместитель председателя кортсовета общественной организации «Зеленый фронт». И Алексей Голиков, фермер Сахновчинский район. Добрый день. Вам слово. Расскажите о, о ситуации, о том, что происходило. Ну, я лично член фермерского хозяйства, то есть я вхожу в состав, я на украинский язык, если можно, то для меня тоже. Как трошки. вам удобно, пожалуйста. Да. А, Склала ситуация такая в районе, у нас дуже непроста, я представляю не тільки, ну там, от себя говорю, а говорю от усіх, от большинства фермеров района, которые есть знаете, для села такою соломинкою ради якого село ще Диха. в нас дихає так Тобто є фермер который він створює робочі місця і відносно там допомагає дитячим садкам школам і тому безпосередньо на місці проживає там и допомагає людям. склалась така ситуація, що після зміни влади після Майдану, в районе была призначена человеком главы районной администрации Котула Ивановича, который не все разрушил все людские надежды на то, что влада изменилась и мы идем вперед, что будем бороться за наше будущее. Людина представляет... Учас як являється учасником і безпосередньо керівником всіх корупційних схем району. Що особисто найбільше це, напевно, є найбільш прибуткова земля у нас і він ці землі контролює, оформлює на свого оформив. Відразу пришедшись до влади, он оформил 50 гектарів земель государственной власності, которые предназначались для села, для социальной сферы, для людей. Оформив оформил на своего сына, створил фермерское хозяйство. Син него также Кутула Иван Иванович. Потом, прикрываясь связками с губернатором, раненым Игорем Львовичем, он решает любые вопросы. Щодо земель. Есть две ситуации сейчас такие очень насущывающие в районе. У одного фермера договор договоры аренды на земельную ділянку площадью приблизно 100, 100 гектарів, 102, здається. Он вернулся для поновления договора оренди, чтобы ему поновили, но ему, звичайно, не дают сделать коррупционные схемы, которые действуют в государственной Звісно, конечно, не в области, что мы тебе не поновим, если ты нам не допоможешь. За это не позолотишь ручку, как говорят. Він звертався, дуже довго ходила ця документация, ему дали відмову, что уже за сроком давности мы тебе не даем помощь. И Голова администрации пропонує это це питання вирішити. І так як нам називала Марія Андреас так, yeah, називала цю суму там від двохсот до 300 доларів. І він пропонує цю говорить я вирішу твоє питання тільки Давай вот такая, такая ситуация. Ни, в иначшем я отдаю людям, які там э, зацікавлені. йому. И другая ситуация у другого фермера, только э, в этом году, в 2016 году, заканчивается договор о ренде, то его уже до себя запросил голова, и за, э, не запропонував, а поставил перед фактом, что або, э, дивися, мы, ты, э, э, Приносиш певну суму коштів, це 70 гектарів сто гектарів. по моему приносиш певну суму коштів, ми тобі даем поновлення договору. Ні, ми віддаємо цю землю ключому. Фермер, звісно, відреагував негативно. Вийшов звідси, пішов розстроєний, і в розмові він говорить, що. Я уже знаю, даже кому мою земельную ділянку пропонували За эту сумму кто спроможний заплатить, чтобы ну, забрать. Понимаете, земля ⁇ это очень большие прибытки, и в нашем регионе у нас никаких доходов нас, ни газа, никакой нефти нет. То есть земля ⁇ это есть. Также есть опубликованная администрацией. На сайте, что в селе Дарна Держ района проведено воду, Виділено кошти из бюджета, виділено району, там с фонда администрации. Я вам честно скажу, я в этом селе проживал и сейчас їжу через это село, то все это в процессе, все эти скважина, наверное, только бьется и даже... А там уже отзвитывали, что мы уже проложили, там все сделали сетку, уже в людей в дворах вода, но ее даже в скважине не прибило. Конечно, под это уже деньги спишут, на это все закопается, все это залишиться в стадии разработки. А воды, может, и не будет? Во води не будет, и это мы знаем. Інша ситуация в другом в Тарасівка, Лиговская сельская рада. Вода, водопровод проложений, вырыта яма, на тому все закинчилось. Сказали, что денег нет. Кошти были выделены, конечно, ну, за это закладывалось, там смета, правильно? Так все замерло. Но в газетах, по сайтах, как губернатор программы губернаторские перед выборами, что мы все сделали, мы все выделили, але людей никто не чує. люди бунтуют и они собираются, але дуже боятся, звісно. Я розумію, э, что я на себе зараз викликаю вогонь. Я розумію, что зараз різні ситуації можуть утворюватися в моєму житті, але это це продовжуватись просто не може у нас один фермер, хлопец молодий, допомагав неодноразово там змаганням, чого люди бояться, розказую. Тому що він, голова адміністрації, його землі, невитребовані пані, які безпосередньо взяли. Займа... Это глава администрации района. Район, да. Беспрямные подконтрольные, неутральные полиции администрации. И она их имеет право надавать в оренду, передавать, заключать договора. И один фермер, выготовил вовнянка, он звертався, очень много, очень на лист, но никто, как бы все, может не до тих підійшов. Он выготовил проекты, відведення, все ему дали розпорядження. Он звернувся зарегистрировать договор, и ему дали відмову. Видимо, дали ну, за причину адміні... голова... по администрации при... причину там придумав якусь а, Без підстав взагалі никаких не было. Ему не заключать надо ну, Назвати Могли бы назвать еще раз имя и отчество его, будь ласка. А, Хлопцы фермер, Вовнянко Володимир Миколаевич. молодой фермер, якщо можно, да, я особисто здоў. він там, здається, в 60 гектарах землі. А, было 80. потом, он э, до суду, суд, э, первую инстанцию он проиграл, э, так как это было на месте, мы розуміємо, что э, местные суды и администрация, прокуратура, милиция всі все работают одинаково. <решко> в апелляции, в он суд, его, конечно, потом не в рішення суда глава администрации все одно там дал другу подставу він знаєте як кажуть є ходинки які ходять вирішувати питання пішли до ну это зі слів також це факт не підтверджений ну здзі слів цього фермера, що что... пішли до одного з керівників обласної адміністрації люди поговорити нас що питання що жив ви фермера молодого душите, як він допомагає району ви тепер ну, не даєте, зади а віддали групі Кернел. Яка, ну, розумієте, для них 60 гектаров, для там 300 тысяч гектаров это вообще ничего. И пошли эти ходунки, то была озвучена такая ситуация, что если он не остановится и будет дальше ходить, там публиковывать все это в прессе, мы знаем, сколько у него земли, заберем и остальное. То есть, фермеры боятся, никто не верит в эту правду, что мы, можно что-то сделать, что можно что-то поменять. Что-нибудь поменялось. Да, да. тиск, тиск идёт безусловно. А, ну, я розумію, что заберет много часу, но был випадок. у нас фермер есть, и обласні депутати областные депутаты от по району в областную раду, и была такая ситуация, на одном выборном участке в Сахновщинском районе, Явка склала 92% виборців. Понимаете, это ну, це, це, ну, не может быть. не советский стандарт. Да. Он, а, що что і и там выиграло БПП, там 100%. там взагалі, даже можна не. він даже Он поехал в те село и почав, что людей в списк заехал, как там тракторную приватную, и говорит, хлопцы. Вот скажите, от у вас список есть тех, кто проголосовал, вы хотели, и одразу 30 человек сказали, что мы не ходили голосовать. Звичайно, они написали заяву, вернулись до суду, но в короткий термин, буквально там два дні или три, ему быстро, очень быстро поступали звонки из областной администрации. У нас по району шла Калмикова, здається, Олена, или... Чи... Так уж в областной администрации пройти шла в областную раду. Дуже быстро вони заткнули изатягнула руцьцем фермеру, и він відмовився від того, що цей факт обнарод. Тут, звичайно, тільки він відмовляється, суд заяву цю, ну я не знаю, яка там процедура, відкладає и одразу ж опубліковують списки переможців в на ви перчих дільницях так то дуже багато гарних людей йшло від БПП от від відродження у нас в районі це в вчителі там лікарі але жодних з цих, списк, жодних з цих людей що пройшли немає в районной і потому тому що їх Одразу переместили назад і прийшов, поставили голову адміністрації, поставили людей ті, які йому були потрібні. Тобто те, кто на себя потягнув голоса, не пройшли, а пройшли люди, в яких виставив пріоритет голову адміністрації. Фермера одразу же начали после цього з прокуратури звертатись там, шукати в нього якісь порушения, да, в земель, там, еще чего-то, ну, понимаете, что я уверен, что сейчас начнется то же самое со мной, так что, пожалуйста, будь будьте правильны, я все расскажу, как только случится. Спасибо. Есть ли вопросы к Алексею, коллеге? Тогда давайте, давайте пожалуйста. Да, я прошу прощения, коллеги, из альтернатива, если позволите. Я хотел бы... Ну, наша сегодняшняя встреча называется «Два сапога пара». И э, вышли мы с этим пикетом э, перед началом антикоррупционного форума. Поэтому я хотел бы... Давайте так немножко отделим форум от сапог. Да? Сначала начнем э, с форума. Я думаю, что коллеги меня поддержат. Ни у кого из нас нету ни малейших претензий к антикоррупционному форуму. Более того... Огромное количество наших единомышленников принимали участие, принимали участие в докладах. Это нужное, важное для страны мероприятие. И целью пикета было не разборки с форумом, а целью пикета было, по сути, расширить харьковскую составляющую этого форума. Так сложилось, что времени для докладов по харьковской тематике было чрезвычайно мало, Поэтому нам показалось, что мы можем использовать пространство и время перед началом форума, для того, чтобы свои идеи, те, которые нам, к сожалению, не, у нас не получилось донести на форуме. Еще раз повторяю, никаких э, разногласий с форумом у нас нет. Просто реламент был малый уже за часом, и мы хотели донести самые проблемы области, самые, какие есть из Батыну, Исачиновщина, Исачин, Харьков. Харьков потому что, да, проблем потому очень много. бывают одна такая важная тема у нас э, экологическая катастрофа просто наступает, потому что в отдаленных районах лесосмуги сейчас зараз, дубы 70-80 лет, которые в просто по Кушински сжигаются. В плиті я розумію, что зараз часы такие настали людям нечем там в плиті, але но Але это ну, все знову же таки коррупция идет администрация, милиция, прокуратура, потому что, особисто я ловил людей, хоть эту заяву я говорил, что я про і и лично я, когда впіймав людей, которые выпиливали посадки со своими товарищами Проезжал мимо заступник главы адміністрації на машине кравец Володимир Иванович. Він діючий заступник. Я звернулся, что Володимир Иванович, зупините, будь ласка. Я до него одразу набрал, он проехал 300 метров, я сказал, зупините, будь ласка. Я поймал порушников, давайте с вами... Алексей, понимаешь? Нам сейчас позвонят из милиции, еще откуда, еще ну, равно. Їх відпустять. Ну розмну, навіщо це ось і у нас хлоп п'ять хвилин була розмова така. Я сказав: я, якщо ви не, не погоджуєтесь, ввідмовляєтесь виконувати свої безпосередні обов'язки, я, я звернувся до народних депутатів, я звернувся до журналістів я без. Ну, Всю ситуацию я не залишу, потому что, ну, это просто, hein? когда человек, найдет там, мой товарищ, там, села пішов санками, напиляв дров, даже, ну, это так не дрова а были, это хмиз, и ехала милиция, и зупинили его на то, что он, вибачає за таке лапоть, ему на рассказали, еще судоревень, с него взяли хабаря, понимаете, за то, чтобы не скласти на него штраф. А самі в цей час выпиливают цілими лісосмугами. Це это просто, знищено. на в любу. Они просто по полях фермеры катаються машинами грузовыми. Они просто заваливают дерева, дуб, який. Ну, у меня есть фотографии, на жаль, я не могу ну, показать вам, в який крона цього дуба 80 летнего річного лежить на поле. Просто берется основная его частина, э, стовбур деревины розпилюється на друга, все інше залишается. Там залишаются такие елки, розумієте, что ними можно еще две машины загрузить. Но это никому не интересно, и милиция этим не занимается, потому что безусловно она принимает в этом участие. И администрация, как мы видим из данного випадку, глава администрации просто безпосередньо в этом принимает участие. Теперь возвращаемся к сапогам, с форумом разобрались. Два сапога пара, на мой взгляд, очень удачная метафора. И я хотел бы, как представитель экологической организации, продемонстрировать эту мысль на примере экологической проблематики. Я думаю, что ни для кого из присутствующих не секрет о том, какая репутация имеет место у Харьковской городской власти. Это репутация наперсточников. На форуме э, очень хорошо прозвучала мысль и, опять-таки, проиллюстрированная мысль была на Харьковских примерах, о том, как разворовываются земли лесопарка. То есть я намеренно сейчас не углубляюсь в экологические проблемы. Поверьте, я могу это сделать и те, кто заинтересуются, я готов разговаривать о экологических проблемах Харькова, Харьковщины часами. Но сейчас мне бы хотелось сделать, аспект, сделать э, акцент именно на, том, на репутации э, новой э, власти, нового губернатора, Ну, я имею в виду после того, как э, состоялась революция. Так вот, репутация Харьковской городской власти ни для кого не секрет. И схемы разворовывания земли в лесопарке, еще раз говорю, об этом Дима Булах очень хорошо изложил на форуме. Она по сути ушла, что называется, в люди. Ее используют, ее откатали здесь и ее используют теперь по всей Украине. Я напомню вкратце, те кооперативы, которые якобы называются, в названии которых фигурирует слово «жилищный», которые не имеют ни малейшего отношения к таковым. Это фактически посредники по продаже земли. Им по отработанной схеме выделяется земля в лесопарке, она перепродается за рыночную стоимость, хотя получили ее бесплатно. И таким образом лесопарк, по сути, разворован. Ну, будем называть вещи своими именами. Там, наверное, от половины до двух третей, если там еще нет заборов, это не означает, что он не, либо уже не распоеван, либо его там кому-то пообещали. Теперь я хочу сравнить, а как ведет себя губернатор по аналогичным вопросам. Точно так же отработана схема, по которой добиться значимой, общественно значимой информации, от губернатора невозможно. Я лично писал несколько запросов, в том числе по ситуации с строительством, незаконным строительством мусора перерабатывающего полигона в Люботине. Закон о доступе к публичной информации, на мой взгляд, может быть, меня поправят, создан и существует не для того, чтобы чиновник за него прятался а он создан для того, чтобы облегчить общественный доступ к этой самой информации. Но на сегодняшний день мы получаем отписки, мы получаем ответы о том, что Харьковская областная администрация не в состоянии технически исполнить наш запрос, Потому что у них нет возможности отсканировать несколько страниц документа. При этом в письме, которое, ну, э, эта схема не нова, поэтому ничего удивительного тут нету. И Зеленый фронт э, с такими ответами из, э, э, из от, от харьковских властей получает регулярно. Это стандартная схема отмазки, непредоставления предоставления информации. Э, поэтому в письме, которое мы писали на имя губернатора. Прямо указано, что если у Харьковской областной администрации нет технической возможности, мы поможем. Ответ был такой, как я уже его озвучил. Что это, почему это важно? Что это означает для нас, для территориальной громад Харьковщины? На такие действия губернатора, естественно, смотрят все нижестоящие чиновники. Естественно, они ведут себя точно так же. Вместо того, чтобы подавать пример взаимодействия э, с общественностью, даже тогда, когда она задает неудобные вопросы, губернатор Харьковской области демонстрирует всем, а как нужно отмазываться от э, тех вопросов, которые ему сегодня по какой-то причине неудобны. Э, далее... Э, есть основополагающее законодательство в части доступа к правосудию, в части сейчас модный тренд децентрализация. Территориальная громада Люботина выиграла суд по незаконному строительству мусороперерабатывающего полигона. Суд двух инстанций, апелляционный суд это решение оставило без изменения суда первой инстанции. но вступило в законную силу, вступило оно давно. Я хочу вам сказать и опереться на, только что на предыдущего докладчика. Это выиграло, выиграли представители территориальной громады. Это не харьковчане, которые среди которых много смелых, отчаянных людей. Поверьте, жителю области начинать доказывать и судиться с э, властью, это очень непросто. Тут Алексей совершенно прав. С одной стороны, больше рычагов воздействия, потому что рабочих мест на, в области не так много. Очень легко бороться. Кроме того, там все друг друга знают, кто чем дышит. Телефон, по телефону позвонили, у человека нет работы, все. И тем не менее, люди выиграли суд. Выиграли, если, может быть, многие помнят, был предыдущий мэр Люботина Деличка тоже, кстати говоря, такая завязка, нету отдельно коррупционной составляющей, отдельно все остальное. Мы не можем отделить одного от другого. Да? И если деличка на сегодняшний день находится под следствием за получение взятки, то территориальная громада ну, имеет полное право не доверять всем предыдущим решениям такой власти. Человека взяли на взятки, взяли с поличным, по сути. Суд своим решением указал о том, что Заказчикам, то есть люботинской городской властью, не было предоставлено достаточных доказательств выполнения документа, который называется ДБН, номер, не помню, проектирование строительства мусороперерабатывающих полигонов. О чем идет речь? Речь идет о том, что от границы населенного пункта до территории мусороперерабатывающего полигона должен быть не меньше, чем один километр. Я подчеркиваю, от границы гор, от границы населенного пункта, не от э, дома ближайшего. Это существенно разные вещи. Вот если есть среди присутствующих водителей, то мы э, помним о том, что знак начала или конец населенного пункта, он не стоит сразу возле ближайшего дома. Он стоит еще метров за 200 от ближайшего дома. Это понятно. Граница населенного пункта не может заканчиваться э, на уровне э, последнего дома. Километр от границы населенного пункта. Что мы имеем на самом деле? 300 метров от дома строится полигон. 300 метров. В таком доме можно жить? И суд об этом внятно указал. Правда, в решении суда первой инстанции, апелляционной станции, в качестве ответчика, в качестве юридического лица указана местка, городские власти Люботина. Что происходит дальше? Это то, о чем мы говорим, два сапога пара, следите, следите за руками. Дальше заказчиком строительства мусороперерабатывающего полигона становится вместо Любытинских властей, городских, становится областная администрация. И формально решение суда на другое юридическое лицо уже не распространяется. То есть по отношению к Харьковской областной администрации решения суда напрямую нет. И, оно, и стройка продолжается на том же месте. Выполняется ли с этой связи э, требование ДБН? Разумеется, нет, потому что полигон остался на том же месте. Но формально решения суда в отношении Харьковской областной администрации нет. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать территориальную громаду, которая добивается своих прав, которые, кстати говоря, это не просто права, это эти права гарантированы рядом статей Конституции. Вместо того, чтобы поддержать территориальную громаду, фактически растаптывается. Повторно придется территориальной громаде, представителям территориальной громады подавать в суд. Кстати говоря, за это время поменялось ряд законодательства Это сейчас просто-напросто стоит дороже. Если раньше это было бесплатная подача административного иска по отношению к государственным институциям, то теперь это стоит денег непростое время, ни у кого нет лишних денег. Вот э, те основания, которые дают нам возможность говорить. Помните знаменитый утиный тест американский? Если нечто крякает как утка, плавает как утка и там выглядит как утка, то, скорее всего, это утка и есть. Так вот, если э, областные власти действуют как э, предыдущие, те, кого мы называли бандитским режимом, то я спрашиваю, а в чем разница? Только что прозвучала э, информация о том, как перепродаются, за какие взятки перепродаются земли сельхозназначения. По, данному, по данной незаконной свалке в Люботине у меня прямо здесь есть ответы экоинспекции. Э, там порядка 10 гектар земель сельхозназначения замусорены. Они по сути, выброшены. Их невозможно рекультивировать до сельхозназначения. Да, там можно посадить деревья, там можно устроить лесозащитную полосу. Но вы понимаете, что земля, которая была свалкой, никогда сельхозназначением использоваться не будет. Все, точка. Фильтраты, которые... Но их невозможно рекультивировать. Это не беспокоит харьковского губернатора. Он фактически узаканивает свалку. И ведет тебя при этом, ну вот, таким образом, что это дает основание общественным активистам говорить, действительно, два сапога пара. Я я могу. Да, я Учора после опубликования э, выданья, э, как правильно сказать, городской э, дозор. Э, Це про пикет біля антикорупційного форуму, перед антикорупційним форумом і про Сахновшинський район, те, що там ще ситуація така, нашомівша. Голова адміністрації скасував розпорядження фермерів і на які надавалися. Голова областной администрации скасував розпорядження ранее видані районной администрации для ведения фермерского господарства. Но также есть проектов людей, которые ходили на экспертизу, которые не пройшли, из-за того, что нужно было решать это вопрос совсем по інакшому финансово. И в час затягнувся, розпорядження скасовалось, и земли дуже швидко глава администрации района Ико почав начал оформля... оформлять на своих родителей из Донецкой области, из Краматорска. Как это выяснилось, ну, там эти дав... люди не появлялись, не проживають в районе, их никто не видел, просто они дали доверенность на все, чтобы выполняла все сопроводные работы. Силь. Котулы Ивана Ивановича, также Иван Иванович, на оформление земельных дилянок. А на эти земельные ділянки, после скасования рандора и радио, зарезервировал их для участников АТО сельский голова, на территории которой находятся эти земли він направив лист до держаокадастру з відповідним проханням прошу зарезервировать, их никому не передавать. Ну, на це ніхто не очень быстро видав дуже швидко надався наказ на выготовление проектов на цій землі родичам голови адміністрації І После вчерашней публикации мне вот пришла информация, сейчас готовится проверка до Сельской Рады, до администрации, все бегают, как я говорю, накипише. Мы понимаем, что за благодаря вам, журналистам и прессе, когда можно дать этому публикации разглас, то имеем надежду на хоть какие-то действия. Бо что люди просто были радикально налаштованы идти с вилами и виносити в прямом смысле этого слова, выносить голову администрации. Тому, что такой коррупции еще в нашем районе и при, при той владе никто не видит. У нас есть еще представитель общественной организации «Альтернатива» Станислав Шабарь. Что в «Песачине» происходит? Ну, я хочу сказать не только про «Песачины», и вообще, собственно, почему мы подписались под эту акцию. Первое – это действительно показать то, что схемы работы власти ничем не изменилась. Но она реально ничем не изменилась. Кроме того, вводится в заблуждение избиратель. Это де-факто. Потому что наши политические, скажем так, нынешние элиты не могут честно сказать, что мы, бла... нет, поверьте, нет ничего плохого, я считаю, это мое да, личное мнение, что люди меняют свои взгляды. Ну, бывает такое, да. да. Вот люди действительно поменяли свои взгляды, пошли по в другую по политическую. Да, ну, не знаю, поумнели, не поумнели, это уже другой вопрос, но они там избираются с другим списком. Потом в этом ничего плохого нет, но ну просто это нужно говорить публично. Не надо скрывать то, что вот мы очищаем владу, у нас люстрация. Ну какая иллюстрация может быть, если те чиновники, которые были, которые реально подпадают под иллюстрацию, сейчас идут от другой политической партии и становятся главой района, например. Я не против физически, вот реально этого человека, да, главу Харьковского района, например, возьмем, да, я не против его. Физически, да, я знаю этого человека, мы с ним сотрудничали даже в какой-то момент, он был заступником с испытаний медицины в районе, нормальный, адекватный человек. Зачем подменять понятия? Скажите честно, зачем брать то же самое, что касается выборов, почему подменяется понятие и два сапога, да? Система управления выборчим процессом остается то же самое. Берутся лучшие из лучших технологов, ну, это в скобочках звучит, это наши бюджетники. Классные люди абсолютно. Ну, я брал участие в выборах, было очень все классно. Те, которые мне 15 лет назад ставили оценки, сейчас прекрасно были в территориальной комиссии и голосовали за те решения, которые не понимали. Они не знают этого закона, который был принят. И они это делают, потому что всегда в каждой комиссии территориальной, районной или в будь, будь-який иншей да, есть человек, который зубр, монстр в этих вопросах. Они все прислушиваются его. Потому что нормальный, ну, нормальный человек, учитель, он должен учить детей, ну, скорее всего, да. Медик должен там лечить. Ну, единицы из этих людей учат закон про выбор. Правильно, я думаю, что и там, журналисты особо сильно в этом законе не, не вникали, да, я так думаю. Я как участник избирательного процесса тоже изначально этим не занимался, потому что обычно законы приблизительно все одинаковые, правила приблизительно все одинаковые. Так как был написан этот закон про выборы, он был написан уже новой властью, да, то есть чем отличие, то, собственно говоря, отличие не, нечем. Нет отличия. Абсолютно беззубый закон, в котором можешь делать все, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Причем абсолютно. Нарушай, не нарушай, то есть нет никаких проблем. По итогам выборов мы видим да, приблизительные да, спайки коалиции, которые должны быть да, в радах, в районных, там, в местных и так далее мы видим что нет у нас никаких различий то есть те которые друг на друга плюют в избирательном процессе да друг на друга выливают тонны грязи потом спокойненько выбирают там голову района спокойненько проголосовываются то есть ну, математика мы все владеем там же не такие сложные формулы, 30 не тридцать неизвестных там три неизвестных которые легко посчитать вот потому больше всего из этой всей ситуации Затра... Ну, меня лично, да, и нашу организацию затрагивает тот процесс, что ничего не поменялось, собственно говоря. Все те же на же только пере... ну, поменяли немножечко расстановочку. Я просто не вижу смысла, зачем тогда говорить, что у нас происходит очищение власти. Ну зачем обманывать людей? Ну скажите, что нет у нас очищения. Ну зачем говорить то, чего нет? Если оно есть, то давайте его делать. Если его нет, скажите честно, выйдите скажите. Мы действительно оставляем таких-таких людей. Потому, потому, потому. Все, вопросов нет, вопросы исчезают. Мы против того, что все делается под ковром. Абсолютно против. Все должно быть прозрачно. Мы должны начинать с себя. Власть должна начинать с себя. Если она показывает, что мы занимаемся договорняками какими-то компромиссами, это нормальный, абсолютный процесс, ну, надо же договариваться, правильно, но если друг друга постоянно бить, то итог, ну, во благо города или во благо области, да, мы должны как-то идти друг другу навстречу, но не путем обмана людей. Это наша позиция принципиальная, потому вот э, два сапога, они символизируют не в обиду никому, ну, просто есть у нас представители областной администрации, э, которые... Ну, на, на наш взгляд, абсолютно практически ничем не отличается от того, что было. У нас нету, я, я например, посмотрев бюджет областной, районных, там, некоторых рад, э, я не вижу там перспективы, стратегии, я не вижу то, к чему мы идем. Вот нету такой отметки, куда мы идем. Мы вот эти все годы, которые были предыдущие предыдущей э, управления власти, мы не видим, какой у нас город, какая у нас область. У нас область, какой э, регион. Индустриальный или, может, все-таки сельскохозяйственный? Может, или, может быть, сельскохозяйственный, индустриальный? Мы что развиваем? Что мы строим в Харьковской области? Все нормально, абсолютно вымирают потихонечку. Сельхозпроизводители, ну да, работают. Пока месть, пока месть работает. Но мы же можем довести все до такого. Но нет стратегии. Если нет конечного пункта назначения, то старая работа, которая была, она была такой, ну, Согласитесь, что нету конечного результата. Мы не видим, какой у нас будет область там, через 5 лет или через 10. Ну, за 10 я вообще молчу. В нормальных развитых странах бюджет и планирует на 5 лет с корректировкой. Это абсолютно нормальный процесс. Даже несмотря на то, что, то, что говорят там девальвации, инфляции, это все чепуха. План должен быть. Мы должны идти к чему-то. Если мы не идем к чему-то, значит то, что касается э, управления, оно абсолютно бездарное. Мне когда говорят, что мы не можем построить, я еще пять лет назад говорил, когда говорили, вот проблема у нас мусороперерабатывающий завод построить. О чем мы тогда говорим? Давайте сразу возьмем и повесимся все. Если мы не можем сделать такую чепухи, какое автомобилестроение? Какая промышленность? Если мы не можем построить в области, в которой насчитывается более двух миллионов людей, мусороперерабатывающий завод для города, в котором больше миллиона людей, один миллионник после Киева остался, о чем мы говорим вообще? Да эту цель уже давно поставить и выполнить. Это, это не, не, не космос. Наша страна летает в космос. Мы не можем построить мусороперерабатывающий завод. Тем больше и инвесторы, и люди, Итак, бы это дело, дело в том, что мы проводили в, в Песочне перед выборами э, анализ воды. Да, по нитратам там катастрофа, практически везде, там где, э, в частный сектор, потому что нет канализации и так далее. Когда наши коллеги из Дергачей, ну, мы ездили у людей, вода бурлит в колодцах. Вы понимаете, что пена из воды выходит? Там, ну, из-за чего? Потому что рядом полигон. То есть, ну, про что мы говорим вообще? Какое управление? Нет цели. Мы распределили бюджет для того, чтобы его проесть. Обычно прокушать раздаю. Цель есть цель. Это есть цель если, если цель да. областной администрации и районных администраций это бухгалтерия? то нам нужно сделать Харьковскую районную бухгалтерию или областную районную бухгалтерию. Да, да, областную. И это будет да, правильно. Да, Они да. классно. Я уверен, что специалисты по экономике классно распределят эти все финансы правильно. Они будут выполнены как макроэкономические показатели, так и защищенные статьи выдатки, в какие у нас, скажем так, это большинство областной районной рады. Вот в принципе, такое. То, что мы эту акцию сделали, по одной простой причине: что площадки именно политической ну, коррупции, даже это не коррупция, это переходящая система управления из рук в руки. Вот кто при ней, тот, скажем так, тот и президент да, на определенном районе. Вот. Кроме того, сейчас мной и еще помощниками. Разрабатывается законопроект, будет подан депутатами Верховной Рады, может через пару-тройку месяцев, в котором будет запрещено размещение поздравлений, за, поздравлений и так далее за рахунок районных, областных администраций, спонсорских каких-то, то есть надания бескоштовных, как социальная реклама, привитания наших районных областных чиновников. Ну, э, ни для кого не секрет, что деньги со своего кармана никто не тратит, потому что зарплата у чиновника не такая большая, да, у главы районной администрации там около 5 тысяч гривен зарплата, при стоимости да, бигборда, ну, минимум 2000 гривен, это вообще очень дешевая цена с изготовлением этого бигборда. А что происходит? Происходят три схемы. Первая, есть нелегальные бигборды, которые, ну, просто надают для того, чтобы их не трогали. Вторая схема. Это просто надают, потому что ну, мы же вместе, давайте помогать. В виде социальной рекламы бесплатно, индивидуально раскручивается, пиарится, реально пиарится человек, который управляет районом, областью, поселком, возможно. Ну, неважно, человек, который при власти. То есть мы назовем это человек, который при власти. Это не только в Харьковской области, это да, всеукраинская проблема, на мой взгляд. Ну, и третья схема – это... ...наданная в безкоштовных что есть коррупция, на поле. взгляд. Вот поэтому пропишем закон таким образом, что человек, державный чиновник, мае право, мае право, он же человек, значит, мае право разместить вот такое приветствие, яке оно есть, если там написано индивидуально прозвище имя по-батькове, только за властные рахунок. И в декларации про майновый стан в конце року, он обязан написать, сколько денег он вытратил на действия. Потому что если вы посчитаете, что приблизительно около, условно, в Харькове 50, так, учень я скромно посчитал, 50 бордов было с проветанием головы областной державной администрации с новым роком. Ну классно, это да, вопросов нет. Но это, на мой взгляд, быть немножечко скромно. Если это делает э, район э, областная администрация, то это должна быть внизу подписано областная администрация. Кто такой чиновник, который назначен? Он исполнитель, никакой врач, акушер при э, том э, при, после родов не подписывает ребенка, что он принял роды. И не пишет табличку, что я сегодня принял роды. И после того, как он это сделал, он не бегает вокруг родильного дома и не, бе... не кричит, что я это сделал. Потому это надо искать. Вот, над этим надо работать. Мы со своей стороны сделаем максимум, чтобы этого не было. Мы создадим, мы уже в Песочине мы уже создали конкурентную, скажем так, такую прослойку, которая уже не дает спокойно власти делать то, что она делала. И результатом этого является то, какой сейчас есть поселок. Сейчас это потихонечку внедряется в Дергачи, но э, такие, сейчас будут э, подготавливаться иск в суд на, месь, на Меськову голову Дергачи э, по причине э, сбора сессии, э, на которую не были приглашены депутаты інших фракций Керим-Видроджини. Почему так было сделано, они, может вы видели, в видео выкидывали одна из сессий городского совета была перенесена из-за того, что были люди присутствующие на сессии. Очень, понимаете, Власть у нас отделяется от людей, они забыли, что их выбрали люди, да, и кто, кто есть вообще главный здесь в нашей компании да, под названием государство. Вот, они перенесли сессию згодо законодавства и регламенту. Голова Минской Рады мает перенести на какую-то дату. Оголошу Перерву на месяц, там, на день, на полчаса. Это должно быть озвучено для того, чтобы люди ориентировались, когда же это відбудеться это сесія и по какой причине э, она перенесена. Если она перенесена, но перенесена была незаконно абсолютно, ну, депутаты підтримали, потому что у нас же, я же говорю, статный принцип присутствует везде. Якщо Если мэр говорит так, значит все, там города, поселка, села, все поднялись, і сказали, да, переносим. Вы спросите у них, они закон про местное саморядование никогда не открывали. Они не знают, что после там, того, как местная голова складывает свои повноважения, то секретарь выполнил. Они не знают, вони реально говорят, просто зайдите в любую яку и спросите депутата. Они не знают, они, ну, большинство сельских, селищных, ну, даже, мабуть, в районах, я их даже еще не анализовал, они не знают вообще, что они там делают. Закон про местное там книжечка вот такая, но ну, это для детей выучить можно. Они этого не знают, а значит, они представляют нас и наши интересы, ну, мягко говоря, не совсем правильно. Давайте внесем немножко больше конкретики в да. наш с вами разговор. Какие вот Есть у вас какой-то конкретный план действий, либо какие-то намерения, или та цель, к которой вы идете? Вот Что вы будете делать дальше? Потому что понятно, что есть многочисленные факты нарушений в разных районах области. Что с этим всем делать собираетесь вы? <связь> <связь> На данный момент, что касается нашей организации, не только есть у нас однодумцы, которые нас поддерживают, и я думаю, мы сколотим этот, этот коллектив. Побороть вот этот вот, ну, беспредел, да, назовем, можно только конкурентными действиями, именно конкурентными, то есть мы создадим серьезную конкуренцию, так как мы сделали в песочнине, мы это сделаем, пытаемся сделать в двух районах Харьковской области, это будет первый проект, который, ну, я думаю, заработает к лету этому года этого года. Для чего это будет, каким образом это будет все происходить? Первое, это люди будут подготовлены для участия в выборах. Депутаты, которые будут идти перейти на следующие выборы, уже будут готовиться сейчас. Люди будут проходить отбор, люди будут учить закон, люди будут пытаться... Понимаете, очень тяжело... Идти на выборы, ну это может я рассуждаю за себя, мне просто, например, идти на выборы. Я сразу определился, у меня есть какие-то критерии, я иду и голосую. Да? Человек, у которого, у которого пенсия тысяча с маленьким хвостиком, он слегка зависим от того, кто что сделал. У нас есть график, мы вот с фондом ведро джиня школу проводим, вот у нас в феврале мы будем проводить тоже пресс-конференцию на эту тему, итоги итоге да, нашей работы мы как раз занимались подготовкой людей по изучению бюджетов. Вот. Многие из этих людей тоже пойдут с нами заниматься да, этим. Мы, мы делали анализ всего, что происходит, и маленький такой результат оказался то, что ну, реально власти просто... Они, они не знают, что делать с людьми, которые что-то знают. И те люди, к сожалению, у которых то, что я сказал, очень мало средств, они под властным действием со стороны власти. Мы проводили, ну, в рамках этого проекта мы подводили анализ вытрат бюджетных кошек, так вот, есть такой график у нас Смешно, когда подходят выборы, у нас очень сильно увеличивается количество вытрат бюджетных кошек, причем в разы, именно вот на вот этот маленький период. То есть Тупо выкорстовываются административные ресурсы. И мы э, своими действиями сделаем так, чтобы финансы максимально были распределены, так как они заложены в бюджете. Люди будут уже сейчас работать с бюджетами более профессиональным уровнем. Люди будут вносить поправки, люди будут это делать публично. Сейчас пооткрываются все... Э, финансовые они уже сейчас в принципе открыты, но системы нету их нельзя один к одному прикладывать акты выполненных работ и проплатить за эти послуги, которые надаются то есть на данный момент каким там поганий или гарний уряд есть, дещо открылось и можно побачить как используются бюджетные кошти. потому просто для того чтобы победить вот это то, что мы говорим на наш взгляд, нужно просто создать серьезную конкурентную группу. Она не обязательно должна быть политизирована, но максимально людям нужно дать вот, это вот, вот этот месседж, да, послать им, что э, главное не прийти и что-то получить. Там, знаете, вот статья хорошая, когда-то была в двенадцатом году, написано – хоть что-то, дайте нам хоть что-то, у нас выборы. То есть мы должны перейти из другого. Дайте нам всегда то, что просто мы заслуживаем то, что мы должны получить, и все, больше не надо. Зачем нам больше? Надежда так Медиа-центр Накипела. Если позволите уточнение, как все-таки вы нашли друг друга ради этой акции «Два спага пара» и планируете ли вы подобные акции повторять? Потому что вы, получается, ее организовали, в принципе, журналисты о мало кто знал. Вы вот решили сделать такой пост-релиз, но хотелось бы понять, вот, планируете ли в дальнейшем продолжать? Если нет, то что планируете? Ну, то я, я начну, я вы... кому поправить. А... Мы уже сотрудничаем давно с «Зеленым фронтом», у нас акции были совместные. Ну, да. По сути, ơi, совместные, и, есть, «Зеленый б... фронт» с... организация организацией «Песачинская альтернатива», ну, не просто дружественная организация, это, там, если так... Может быть несколько пафосно, это братские организации. У нас есть в составе Координационного совета есть Павел Метеса, который является одновременно координатором Зеленого фронта и общественной организации «Альтернатива». Мы познакомились достаточно давно. В 2009 году. Мы начали сотрудничать с 2009 утра. Да. Ну, значит, я тогда подошел позже. Ну, в общем, один из таких наиболее активных и значимых проектов экологических за это время это была защита Рыжовского парка в Песочине. Вот как раз, Рыжовский правильно. парк, очень, очень коротенько напомню. Собственно, Песочин был основан купцом Рыжовым и как станция и Сачин стал, собственно, станцией железнодорожной, благодаря э, Рыжову, который при строительстве еще в дореволюционный период вложил значительные средства для того, чтобы э, колея железнодороги прошла таким образом, чтобы станция была рядом. И уже покупая э, себе э, земли под э, производство, а производил он в том числе э, колокола, церковные колокола, и колокола эти выставлялись на Парижской выставке, э, имеют награды. И уже тогда э, на его территории была Дубрава, э, и она уже тогда составляла 200-300 летних, из 200-300 летних дубов. И вот это все э, вдруг э, ну, писачинские да, власти решили, перед, да, решили его. вырубить и построить там много... Э, Многоэтажный, многоквартирный вырубите Вырубить они сказали, мы не будем вырубить. Ну мы не будем, да, строить негде, больше строить негде. Нет, просто там был участок сгидно законодавства до 80 до 2001 года, он действовал земельный кодекс еще Советского Союза, можно было в этих зонах, в зеленых зонах строить санатории, школы, детские сады и так далее, но с с 2006 по -моему, года было абсолютно, абсолютно введен запрет на такое строительство. И Солочная Рада просто проголосовала за ту землю, которая ей не принадлежит. Собственно говоря, вопрос был первый, то что против, а второй, ну как может поселковый совет, голосовать за земли жилтневого лесгоспу. Вот. И благодаря тому, что они так глупо вот глубоко поступили, суд выиграли, дом не построили. Потому что ну, все знают прекрасно строительство дома на маленькой территории, куда он компактно еле помещается. Вокруг есть 50-метровая пожарная зона, она должна быть очищена, там появятся гаражи, появится инфраструктура какая-то. То есть люди были против, и мы, скажем так, совместно это все решили. По поводу того, будут ли подобные акции, ну, может, они будут не подобные, не именно такие. Но мы наша задача, как общественных громадских ДАЧИ пока месяц еще есть да, какое-то желание и силы это делать, потому что реально, вот, я говорю, да вот у нас в поселке, говорят, да вот есть люди, которые занимаются, которые они, они проконтролируют. Ну вы знаете, годы идут, видишь то же самое, проходит время, вот честно говоря, а ради кого мы это все делаем? Ради себя? Ну в принципе, если брать индивидуальность, да, себя, например, можно абстрагироваться от всего и жить себе спокойно, Зарабатывать деньги какие-то и спокойно жить. Вот. Пока у нас силы, мы работаем над этим, потому акции будут обязательно какие-то проходить. Мы не пихитируем. Вот, я хочу на этом сделать акцент. У нас нет позиции против. У нас есть просто своя позиция за что-то. Мы предлагаем решение каких-то проблем и решений. Мы участвуем во многих скажем так, круглых столах, мы участвуем в каких-то э, форумах, мы участвуем в каких-то э, ну, у нас сейчас есть наши люди, которые выиграли выборы в районах, в областном совете мы участвуем мы предлагаем у нас нету позиции против носить позиция против, когда это абсурд уже вообще тогда мы против, Но мы говорим об этом, мы отличаемся от власти тем, что мы говорим мы против этого почему? потому, потому, потому мы за это и обгрунтовываем свою позицию, потому акции и привлечение общественности к тому, что происходит, будут обязательно для того, чтобы страна должна знать своих героев в лицо. Если она их не знает, значит у нас ничего не происходит. Если у нас все происходит правильно, значит мы должны жить лучше. Если мы не живем лучше, ничего не меняется, значит что-то не так происходит. Есть ли еще вопросы? У меня к Станиславу два вопроса. Первый касается выборов руководителя райсовета в Дергачах. Хотелось бы узнать Вашу точку зрения. И второй по поводу объединения территориальных громад в Песочине. Как проходит? Ну, по поводу Дергачей была информация. Я сейчас просто не готов цифрами ответить. Да, точно. А вот. Но там есть было большинство, которое составляет отдельно Ведроджиня, отдельная партия блока Петра Порошенко. И э, получилось так, что ну, помощь, там три человека она не голосовала, приняла решение просто не принимать участие в э, выборе головы районного совета. При голосовании арифметически получается так, что люди из БПП, у которого был э, также кандидат на голову. Скорее всего проголосовали и за человека в Дрожине. Почему так произошло? Ну, я же говорю, за руку никто никого не хватал, никто тайное голосование, никто не отчитывался. Ну, математический просчет очевидный как бы. Видно, если это компромисс, пусть будет компромисс. Главное, чтобы он был во благо и не был коррумпирован. Вот, то есть, такие, такое было. Были, были разговоры, я же говорю, это, что предлагали какие-то средства за то, чтобы проголосовать за определенного кандидата. Но то, что касается, не хочется сильно комментировать, то, что касается только, ну, скажем так, неподтвержденных фактов. Мне, я не депутат районного совета, мне лично никто не предлагал. Если бы это было, я бы ну, точно, четко заявил бы так, ну, на уровне слухов, на уровне разговоров. Скорее, возможно, такое возможно. Но было или не было, сказать невозможно. Что касается объединения громад, э, ну, я, при, я принимал активное участие в объединении громад. На данный момент э, Писачинская громада э, документально готова к тому, чтобы объединяться да? Есть у нас там маленький нюанс коротачанской громады, у них там есть свое мнение по каким-то позициям. Но ну, в любом случае, даже если что-то пойдет не так, то громада может быть, если он, наверное, Песочин с Борезьевкой объединяется, на данный момент было... В том году еще была подача документов на то, чтобы проголосовал совет. да, вы знаете процедуру: Сначала областной совет, потом после этого прямая Верховная Рада. К сожалению, или к счастью, ну, время покажет, как это правильно было или неправильно. Областной совет не проголосовал за это решение, для того, чтобы дальше. <клес> Верховная Рада проголосовала за это решение. У нас уже, скорее всего, эти выборы были по новой системе, уже были объединенные. Либо у нас в марте месяц, вот как сейчас в Волчанской громаде будут проходить выборы. Почему это не сделано? Ну, на мой взгляд, да. Здесь чисто экономический фактор. Мы знаем, откуда берутся деньги в районе. Так как поселок Песачин это такой крупный населенный пункт, там очень много молодых да, людей, которые скорее всего работают. Да, то есть демографическая ситуация в Писачине, там э, не такая, как да, в большинстве областных советов. Да, там большинство работающего населения, очень большие средства, которые идут в районный бюджет. Песачинский постсовет очень много средств передает на район субвентивно, который опять возвращается на образование. Да, и другие цели, да, там. Иначе школа, медицины и так далее. То есть Песочен является одним из доноров района. Если мы становимся громадой, много большей скорости завершается у нас. Мы не работаем с районом, и Районный совет не имеет средств, которые которыми которой можно да, распоряжаться и датировать те населенные пункты, которые находятся далеко, там, где количество средств, потраченные на образование одного ребенка, там условно есть и 24 тысячи гривен. Поселке Песочин, благодаря без, ну, такому правлению, нашему возможно ну, невозможно, на мой взгляд, абсолютно неправильному. Есть школа, в которой Самая низкая стоимость это 4700 гривен, по-моему, на человека или 4400, не могу сказать точно. Но это самая маленькая стоимость в области. На одного человека, ну, трата денег на одного человека, который учится, ученика. На данный момент у нас две смены, полная школа работает. Последний урок у нас заканчивается 15 часов, 15 минут, 1540, извините, 17, то есть ближе к 6 часам у нас заканчивается занятие. Сейчас, когда у нас пойдут дети с 4 5 с 5 6 класс, это у нас будет катастрофа. Реально наша школа выдерживает один год. Следующий год, я не знаю, куда будут девать учеников. На данный момент есть варианты, рассматривается новое помещение и строительство новой школы. Но так как оно будет в конец всего, в 19 году, и, он, и она особо проблем всех не решает, то... Я же говорю, вот э, как раз наш поселок и как другие населенные пункты показывают, как управлять чем-то не надо. То есть человек, который управлял поселком, сейчас его сын управляет поселком, собственно говоря, тому, к которому я выборы проиграл. Э, сейчас... Э, Пытаются эти какие-то эти проблемы решить, но вы же понимаете, что это ж не купить жевательную резинку, куда пойти в Построить школу, это большие средства, фонд регионального развития, который отбивает на пять лет строительства. Нужна цель. В любом деле нужна цель. В бизнесе цели нет, до свидания. То же самое в управлении любого всего чего угодно. Если нет управления, правильно, то все. То есть объединение, есть объединение будет, но, скорее всего, объединение будет после того, как иншие громады Харьковского района тоже будут готовы на, такой, на уровне такой готовности, как и Песачинская громада, и комплексом, ну, скорее всего, в 2017 году, как и все. Все будет вот примерно так. Есть ли еще вопросы у кого-то? Доброго дня. Спрашивание Варта. Харьков, а какие вопросы та проблемы вы бы хотели выяснить на антикоррупционном форуме? И почему вам не удалось удостоверить этот намер? Это вопрос, в первую очередь, до Александра. Ну, в первую очередь потому, что антикоррупционный форум это все-таки не харьковская площадка, надо к этому так и относиться. Это общегосударственная площадка. И они, конечно, вправе формировать, организаторы антикоррупционного форума вправе э, формировать свою повестку дня, ставить те вопросы, которые они считают наиболее актуальными. Э, но я хочу отметить, что э, вопросов, связанных с э, экологическим законодательством и коррупцией в этой теме, а поверьте, там немаленькие... Суммы черных денег гуляют. Как пример, ну, еще раз, Зеленый фронт – экологическая организация, поэтому все свои концепции, все свои мысли я хотел бы иллюстрировать ситуацией, и происходящ, происходящим в экологической теме. Одна из наиболее острых проблем города Харькова, наиболее сильный загрязнитель – это зовут. Коксахимзавод за, по-моему, месяц до того, как господин Шевченко перестал к нашему всеобщему с нашим всеобщим одобрением, перестал быть министром экологии и природных ресурсов, он согласовал увеличение вдвое квоты Харьковскому заводу на выброс синильной кислоты. Ну, синильная кислота, чтобы всем было понятно, это цианистый калий. Вдвое увеличили квоту. При этом есть регламент, который должен быть выполнен, прежде чем квота будет увеличена. Он подразумевает в том числе проведение общественных слушаний. Общественные слушания тоже имеют свои параметры и по случайному стечению обстоятельств на данных общественных слушаниях те документы, которые завод предоставил для увеличения квоты, присутствовало всего 30 человек, и все они по счастливому стечению обстоятельств были сотрудниками завода. А теперь попробуйте меня убедить, что это не коррупционная составляющая, здесь сыграла решающую роль в увеличении квоты. Но тем не менее в антикоррупционном форуме, повестке дня борьба с коррупцией вот в, экологической, так, в экологических аспектах ее не было, поэтому, собственно говоря, и высказываться было негде. Я не хочу сказать, что Зеленому фронту не дали возможности высказаться по этому вопросу, но, наверное, Зеленый фронт не... Является экспертом в борьбе с коррупцией, основным экспертом в Харьковске. То есть мы сталкиваемся с этим, мы видим, что проблематика такая существует. Но сказать, что мы эксперты и что мы обижены тем, что нам не дали слова на форуме, это будет неправдой. Хотя если бы нас пригласили, то поверьте, у нас есть что сказать. Дуже И у меня еще одно питання, а теперь для всех. А, чи доводилось самим временем вам стыкаться с тиском с боку представителей власти? И а, если так, какими были ваши подальші действия? Я могу сразу сказать, что на, на данный момент тиску власти а, немає никакого. Ну, сам перед нашей организацией, я думаю, что это связано с тем, что мы быстро и, не боясь этого, эти питання поднимаем сразу, моментально. Про это все знают все, если это будет. тому тиск на данный момент, скажем так, не используется боку дії. На данный момент они намагаються сделать все, кроме тиску, пока что. Ну, на, на даний момент я не бачу, ну, що стосується мене, там, моїх там, яких знайомих людей, які в нашій організації. Є у нас е, люди, які кажуть, що от, де, де, на деяких людей, які займаються серйозним бізнесом, там, якісь справи піднімають. Ну, я не можу коментувати те, що мене не, не, не, не, не торкається особисто, або там, достовірної інформації не володіє. Я могу сказать що что, тиск, который э, я вижу там сильный, особисто э, ста э, знаю, что йде все до этого, ведь э, бывалося команды, э, главы администрации, не коман... ну, как правильно сказать чи э, прохання э, податковые. Э, Милиции, как сейчас ДФС, были прохания до милиции завести, открыть какие-то криминальные проведения, завести расследование. Это поступало особисто от людей, которые є представниками данной полиции, которые, ну, інформацію, информацию, что дав давал що что давал Щоб завели кримінальне проводження, здається, есть на моего батька за ці державні землі, які відібрали. Але особисто одного разу слідчий не дзвонив, викликав, але сказали только через повідомлення офіційне, только тоді будем. На тому все закінчилося. Я думаю, зараз воно все підніметься після. Данной публикации всех их схем. И ну, знаю, что на нарадах каждой нарады, я еще предприниматель, работаю в сфере землеустрою то в районе, то каждой нарады, в адміністрації в мій адрес в адрес самогого підприємства постійно від голови адміністрації де негативна інформація і ну всі формерації розуміють хто хто приходить вони ж одразу приходять до мене і це тому що я их своего часу консультую знаю всі ну допомагаю їм я частково страдаю за то, что я надаю, консультую фермеров, как им делать, как не делать, для того, чтобы э, влада не могла э, из них взяти кошти за будь там схемы свои. Что касается Зеленого фронта, ну, если позволите, то я хотел бы напомнить э, Станиславу о том, что там была информация от э, Витя Киселя да, о том, что следователи какие-то недавно, недавно приезжали по, к, ко всем участникам выборов, э, там же у вас период проведения подготовки выборов, вы добивались э, своих законных прав быть, быть там зарегистрированы. Быть, при, да, правильно, я, я ну, не да. совсем, может быть, глубоко в тебе, может быть, ты напомнишь, что там происходило? Ну там, Это ну, уже выборчий процесс. Нет, выборчий майже. процесс прошел, а вот недавно я видел в Фейсбуке у Вити записку о том, что следователи из Харькова по э, какому-то... Это возможно по другому вопросу, потому что кроме выборчих дей, мы там еще подавали декольку судовых позовов на... на Центральную выборчую комиссию и до милиции. Это давайте говорить о цепь. конкретных фактах, которые вот вы точно помните и знаете, потому что вспоминать ну да, иначе, же можно бесконечно просить. Что касается Зеленого фронта да. и тыску Влады, давайте отделим, все-таки уточним, конкретизируем. Если мы говорим про угрозы, то это один разговор и в последнее время таких угроз не в прямом смысле слова не поступало, хотя у нас есть случаи, когда на... Не, не, не единичные когда на представителя нашей организации в Липцах и избивали людей и стреляли по окнам это, это правда происходило достаточно давно что касается собственно иску ну давайте посмотрим, а как можно расценивать не, не выполнение решения судов которые смогли добиться наши активисты или члены территориальной громады. Это тыск, чей цены тыск. Это не угроза, да. Не это, кроме... раз... это развод. Это не угроза, но если это делается системно, а это происходит достаточно системно, я вам привел пример фактического невыполнения решения суда по Люботину. У нас есть решение суда по строительству дома многоэтажного в районе Сарженого Яра, там где есть решение суда о том, что строительство должно быть приостановлено, оно продолжается, решение суда не выполняется. У нас есть ответ Министерства культуры по строительству в охранной зоне памятника истории в районе э, Вечного огня и в районе кинотеатра «Юность» о том, что э, Управление культуры, Министерство культуры не согласовывало, и строительство в охранной зоне должно быть немедленно э, приостановлено, не выполняется. Это, э, может быть, не угроза, но это своеобразный э, административный, если хотите, э, тыск. Спасибо. Если нет больше вопросов, то, наверное, будем заканчивать. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Спасибо вам большое.